Привет. Привет. Почему ты такой грустный? Меня постоянно обижают. Давай я тебе помогу. Давай. Я тебе построю крутое оружие и тебя все будут бояться. Круто. Готово. Можно проверить? Давай. Ай. Не на мне же. Ой, сорян. <звук>